Заходим в Заходим в кухню. стиральная машина. На окна нажали. Да туалет. Потом покажу. Холодильничек. Зал. Окна выходят во дворик. Телевизор большой. Диван раскладывается. Диванчик на маленького ребенка Он раскладывается вот так на две половинки. И вторая комната спальная кровать, высокие потолки и окна тоже выходят во двор. Есть дополнительно одеялки, постельное белье, полотенчики, все что надо. Сейчас идем посмотрим душ-туалет. Душевая, туалет. Работает витишка. Шкафчик. Кружечки. Юмочки. Шкаф посуды, сковородки. Кастрюльки. Целый набор посуды. Вот такой вид с беседки. Вот такой двор. 25. Вот видите, набережная и море. Вот рядом с нами соседи отеля Фалина. Вот одно из исторических зданий Чиодосии. Вот, смотрите, какое оно красивое. Вот так выходит красиво на море. она бульварная горка, чтобы вы понимали, почему ее так назвали. Вот так вы идете на море, на пляж. Вот, вот, вот идет улица, и вот проход на пляж. Переходим на центральная набережная. Небольшая набережная. Вот пляж. Галичный.